Привет, друзья! С вами любовед Бородан, и сегодня я хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые вы задаете мне под моими видео в YouTube. У меня теперь появились такие вот замечательные биннбеки от компании Southbex, в которых я могу спокойно сидеть, чтобы мне было хорошо, уютно и комфортно, и общаться с вами, а также Своими собеседниками. Привет, Любомир! Итак, у нас на повестке дня первый вопрос. Почему такой тихий звук? Почему такой тихий звук? Такой тихий звук у меня в некоторых видео был сделан специально для того, чтобы зритель проявил свое внимание. Потому что когда мы слышим громко, мы можем отвлечься на что-то другое и не так ясно уяснить нужную нам информацию. А когда вы прислушиваетесь, а настраиваете, так сказать, свои локаторы, то информация, поданная мной в видео, лучше усваивается на подкорочку. Поэтому я применял такой метод. Хорошо, примем во внимание. Второй вопрос. Тебе больше подойдет успокоительное? Это даже не вопрос, я так понимаю, а утверждение. Тебе больше подойдет успокоительное? О, да. Я знаю, что успокоительное мне поможет лучше. И знаете, что я могу сказать? Я очень часто его принимаю, но, наверное, еще пока недостаточно в нужном количестве и в нужных пропорциях. Поэтому, если комментирующие Человек мне подскажет рецепт, то я, соответственно, приму его во внимание. Спасибо. С этим мы разобрались. Следующий, следующий комментатор нам пишет. «Вы очень сильно затягиваете время и отнимаете его у зрителя». Что вы на это скажете, Любовь? «Ой, не ругайте меня, пожалуйста. Я э, постараюсь больше не тратить личное время зрителя». И сразу говорить по факту. Я буду брать кусочек паракорда и говорить, вот столько взяли, вот это сплели. До свидания. Понятно, понятно. Итак, переходим к следующему вопросу. Ты сидел? Я и сейчас сижу. Хороший стульчик, скажи я вам. Ты хипстер? Я? Да. Я хипстер. А что, я не видно? А можешь ли ты сплести себе трусы из паракорда? <смех> Сможешь? Ух, <смех> это тоже очень сложный вопрос насчет трусов. Вы знаете, я всегда мечтал сплести трусы из паракорда, но пока мои поиски и познания гугла не дают никаких результатов. Если спрашивающий в комментариях меня об этом человек подскажет мне, примерно хотя бы направление, вектор, где искать информацию о том, как сплести трусы, то я обязательно сплету эти трусы и носки. Понятно. Следующий комментатор советует нам полечить нервы. Полечишь нервы? А по поводу нервов мы уже разговаривали да, в предыдущем сюжете. Я лечу, я лечу нервы. Спасибо, что переживаете, я надеюсь, что вместе у нас все получится. Mm -hmm. а, дальше мы переходим к такому разделу, он называется уже не вопросы, а, а утверждения, наверное, или рекомендации. Итак, начнем. Ты мудак. Даже нечего сказать. Возможно, возможно. Mm -hmm. Ты занимаешься херней и тут не нечего сказать возможно возможно я занимаюсь херней а, а как быть кто из нас сегодня не занимается херней позвольте вас спросить конечно занимаюсь херней как каждый уважающий себя мудак еще очень-очень много нехороших слов пишут в комментариях которые я не могу сказать вслух потому что меня будут ругать поэтому мы просто обойдемся ты и так, наверное, знаешь все эти слова ты знаешь эти слова? ох, да я знаю все эти нехорошие слова меня тоже очень сильно ругают если я их говорю вслух поэтому, да, я, я все понял я все понял, да вот такие вот дела угу. Угу. отлично, что ты знаешь все эти слова и так мы перейдем к последнему к последнему нашему комментарию Лайк, like, лайк, like, поставь лайк, like, если ты не куришь, и давай посмотрим, сколько нас. Лайк, uh, like. я не курю, давайте посмотрим, сколько нас. Вот я. А сколько вас? Надеюсь, нас много. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем uh, наше сегодняшнее выступление с Любомиром. Надеемся, что вам понравилось. Ставьте лайки или ставьте дизлайки, подписывайтесь на наш канал, а и в следующем видео в этой студии на место Любомира мы посадим кого-нибудь другого. До новых встреч, друзья! Рад, что вам понравилось. А я тоже желаю вам, друзья, всего самого наилучшего, успехов вам во всем, задавайте больше вопросов, и я думаю, что мы вместе с вами создадим отличнейшую атмосферу и угар. Подписывайтесь на канал, все будет круто. До новых встреч!